Сегодняшний выпуск про деньги. Мы анонсируем старт продаж третьего корпуса гостиничного комплекса Виндом Гранд 5 звезд. Эта информация сейчас в городе нигде нет. Мы ее анонсируем перед анонсированием <laughs> застройщиком. По новой информации, вот здесь именно будет располагаться открытый Infinity бассейн, подогреваемый, круглогодичный. Идеальный комплекс, я искал его в Сочи. Говорят, идеальных объектов не существует. Существует! Друзья, Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сочи ЮДВ. Сегодня будет максимально экспресс, так сказать, видеоролик про гостиничный комплекс Виндом Grand 5 звезд. Не буду его 10 раз презентовать, вам говорить одно и то же. Вы можете зайти на наш канал, написать в Индом Сочи ЮДВ, и выйдет максимальное количество презентационных видео по данному комплексу. Я был и внутри, и снаружи общался с отделом продаж, с директорами по продажам, и с ипотечниками. В общем, ну, вся информация есть на канале, зайдите, посмотрите. Сегодняшний выпуск про деньги. Это ваша возможность, дорогие инвесторы, кто не успел войти в этот корпус. Войти в следующий корпус. Мы анонсируем старт продаж третьего корпуса гостиничного комплекса Windom Гранд 5 звезд. Да, мы долго думали над тем, что будет в третьем корпусе. Может, это будет 3 звезды, может, это будут апартаменты. Нет, это также будет отель 5 звезд под управлением бренда Гранд. Вот так ведутся строительные работы. Анонс официальный старт продаж от застройщика состоится в эту субботу. Мы знаем инсайдерскую информацию и анонсируем его уже сейчас. Старт продаж будет в понедельник. В субботу будет готова шахматка. И по предварительным спискам те инвесторы, которые проявят сейчас интерес, свяжутся с нами. Мы вышлем вам всю подробную информацию о том, какие площади, где и по какой стоимости они будут располагаться. И в порядке живой очереди, как вы забронируете свой апартамент, мы будем вас выводить на или ипотечного брокера, который будет одобривать вам ипотеку, или, если же это наличный расчет, сразу же на сделке. Второй корпус, точнее, третий корпус, он реализуется также по федеральному закону 214. Полная сумма гладется на эскроу счет, максимальная безопасность сделки и также отельный международный оператор, друзья. Все инвесторы, кто не успел войти во второй корпус, те, кто преследует более спекулятивный метод заработка, приобретения на старте продаж и продажу чуть дальше, когда цена растет, это ваша возможность войти сюда от 390 тысяч рублей за квадратный метр. Это ровно столько же, поскольку стартовал второй корпус. Также напоминаю, что есть продажи у нас и в комплексе «Ромада». Вот вы его, наверное, сейчас видите. Там сейчас также ведутся фасадные работы. Кстати, по третьему корпусу. Там за время моего отсутствия, где-то порядка месяца меня там не было, возвели еще четыре этажа. То есть в неделю по этажу. Параллельно они уже выставляют остекление на нижних этажах, делают фасадные работы. В общем, все максимально активно, друзья. По презентации, опять же говорю, внизу есть ролики. Смотрите, сегодняшний ролик, анонс старта продаж. Третьего корпуса Пишите нам, звоните Мы предоставим всю необходимую информацию Составляем списки инвесторов Как только открываются продажи В порядке живой очереди Выводим на сделки Выбирайте себе апартамент Бронируйте его И дальше уже по накатанной Ой, посмотрите, какую площадку сделали интересно Вот сейчас я поднялся, получается Между всеми корпусами Там будет фонтан, вот эта вот лестница Здесь уже облагораживают территорию Закрывают ее металлическим забором. Кстати, есть также обновленная информация по инфраструктуре отеля. Добавили еще один бассейн. Я сейчас поднимусь выше по участку. Покажу, где он будет располагаться. Ну и поближе покажу вам третий корпус. Вперед! Ну и вот, собственно, друзья, это второй корпус, который сейчас... Мы анонсируем в продаже, открытие продаж, старт продаж. Месяц назад здесь был, было буквально 4-3 этажа. Сейчас возвели еще 4 этажа. По новой информации, вот здесь именно будет располагаться открытый Infinity бассейн, подогреваемый, круглогодичный. Оттуда снизу, где центральный ресепшн, вход во второй корпус, сюда проходим. Будет два лифта, которые будут поднимать гостей наверх. И здесь вы будете отдыхать, загорать, купаться. Плюс еще одна обновленная новая информация, дополняется проект еще одним бассейном. Показываю где. Вот наша территория идет вот до тех, видите, опорных стен больших, бетонных. За этим, получается, модулем, за ним будет располагаться еще один открытый подогреваемый бассейн. Итого у нас бассейн там раз, здесь второй бассейн. Третий бассейн спа-комплексе второго корпуса. И четвертый бассейн еще у нас за комплексом Ромадова в его спа-комплексе. Итого 4 бассейна, друзья, громадных, подогреваемых. И здесь вот этот открытый инфинити бассейн, я напомню, он будет с подогреваемой морской водой. Чтобы и осенью, и зимой, и весной, и летом вы чувствовали себя максимально комфортно в теплых погодных условиях. Сейчас у нас солнце, строительные работы ведутся. И плюс я хотел бы еще отметить то, что... Как он строит, не теряя времени, застройщик, да? То есть у нас идут вверху монолитные работы, выставляются опалубки, заливаются стены. И чтобы не тормозить строительный процесс, снизу сразу начинается процесс остекления. То есть видите, уже ставлены окна на нижних этажах, где уже бетон просох, где он уже готов. И плюс параллельно сразу ведутся фасадной работы. То есть, видите, элементы сразу на фасад цепляются, чтобы в дальнейшем чистым материалом уже сразу это все делать, облагораживать, так сказать. Поэтому вот такие крутые новости по данному комплексу. Я его обожаю. Друзья, это реальная возможность, еще раз повторюсь, инвестировать в старт продаж. Эта информация сейчас в городе нигде нет. Мы ее анонсируем перед анонсированием застройщика. Поэтому от 390 тысяч рублей за квадратный метр, площади от 28 квадратных метров. Мы сейчас формируем списки. Это ваша возможность войти в старт продаж обращайтесь пишите расскажем что как делать если у вас не одобрена ипотека сразу же начинаем подавать вас на одобрение если вы с наличными еще лучше вот и как только застройщик дает добро высылает нам шахматку мы сразу же заводим наших инвесторам согласно того списка и той порядка и очереди по которой вы к нам обратились то есть если вы самый первый обратились перед вами чистая шахматка вы выбираете себе необходимый вам апартамент будет это вид на море будь это вид во двор или на предгорье, на бассейн. Вот, поэтому, кстати, обращу еще внимание на то, что хоть у вас вид во внутреннюю часть, у вас здесь бассейн Большущий Инфинити. На ту часть там бассейн предгорье. На ту часть вы смотрите на море. Идеальный комплекс, я искал его в Сочи. Говорят, идеальных объектов не существует. Существует. ФЗ-214, полная сумма на эскроу счет, отельный оператор. Все строится, возводится и уже в первом квартале следующего года запускается и начинает приносить пассивный доход. А плюс с учетом того, если вы уходите в старт продаж, есть возможность еще заработать, ну, более спекулятивным методом, да, купить сейчас на старте. Цена растет, продаем попозже. Поэтому это ваша возможность, пользуйтесь, инвестируйте с компанией «Сочи ЮДВ».